Если вы вооружены и находитесь на станции метро Гленмонд, пристрелите меня, пожалуйста. Выстрелите прямо в голову, в висок, немного под углом вниз. Нужно, чтобы пуля прошла по самому короткому пути, сквозь мой мозг гиппокампу. Если мне повезет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 Я ни разу не чувствовал никакого эффекта от этих пилюль. Другими словами, ни от одного из лекарств, которые на мне испытывали, меня не вштыривало, не расслабляло, да вообще никак не действовало. Может быть, я всегда попадал в группу, на которую испытывают плацебо, но... Так или иначе...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 И пролистал пару статей из журнала «Психология сегодня с кофейного столика». Обратно в кабинет меня никто не торопился звать. Так что, закончив этот журнал, я взял USA News и прочитал его от корки до корки. Потом я прочитал старый выпуск «Scientific American». Да, что там они, черт подери, столько делают. Я лениво посмотрел на настенные часы. Всего лишь 10.23. У меня получилось прочитать все три журнала за 8 минут. Помню, как я тогда подумал, что этот день будет длинным. Да, черт подери, я оказался прав. В приемной...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 Из всех книг на полке я выбрал томик Мобби Дика. С руками была та же история, что и с ногами. Я тянулся к книге целую вечность и даже успел заскучать, пока ждал, когда моя рука коснется ее обложки. Я потащился обратно к дивану и упал на него, будто в замедленном действии. Это напоминало мне прыжки астронавтов на Луне в условиях низкой гравитации. Там я открыл мобилика, Медленно. И начал читать фразы. Завите меня, Измаил. Я успел дойти до момента, где Ахаб кидает свою трубку в море. Это мать его 30 глава. Когда меня позвали на тесты. Лаборантка задала мне вопрос, как я себя чувствую. Я ответил ей, что медленно. А она объясняла, что все наоборот, что мне кажется, что мир медленный, потому что мой мозг быстрый. Я спросил, как же мои ноги и руки. Все будто в замедленном действии. На что мне ответили следующее...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 я бы все равно подчинился законам гравитации, но я даже падал медленно. Замедленные мышцы никак не могли объяснить, почему гравитация оказалась слабее. Мой мозг работал в 10 раз активнее, поэтому я прочитал 30 глав Мобби Дика за 15 минут. Я прошел несколько тестов.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 Найти слово в тексте из 50 — 3 секунды. Пройти запутанный лабиринт на листе А1 — 2 секунды. Подробно ответить на вопросы по презентации, которую мне показали со скоростью 10 картинок в секунду 95 — 95% правильно. Мне сказали, что я набрал 250 баллов по шкале кнопфа.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 я бы чувствовал боль секунд 30, но в моем состоянии. Это длилось тридцать или сорок минут. Поездка на лифте была отвратительной. Часа четыре или пять я спускался на семь этажей, разглядывая стены лифта. Я добежал до метро, честно, это было даже весело. Несмотря на то, что я двигался супер медленно для себя,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 Фактическое расстояние составляло всего лишь несколько дюймов. Где-то час я спускался по эскалатору, бежал по платформе, а потом невероятно скучал все шесть минут, пока дожидался своего поезда. Конечно, в отличие от лифта, тут было на что посмотреть, но это успело мне наскучить. Надо было взять с собой тот домик Мобби Дика. Мой поезд с ревом подъехал к станции. Обычный скрип тормозов метро, достаточно высокий, в моем скоростном восприятии превратился в длинный низкий звук. Что-то вроде монотонного сола на трубе. На три октавы ниже стал звучать не только визг тормозов поезда метро, но и все остальные звуки почти на грани слышимого.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 Эффект лекарства сойдет на нет Но, к сожалению Часть мозга, отвечающая за восприятие Которое ускорило лекарство Не отвечала за сон Несмотря на то, что я не спал несколько дней Так это ощущалось Мое тело все еще считало, что сейчас 13.25 по полудню И оно не хотело спать Несмотря на это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 Все шло к тому, что несколько дней или даже недель я буду заперт в этой тюрьме. Так что я принял золпиден. От ощущения того, как таблетка и вода, которой я запил эту таблетку, двигаются внутри горла, меня тошнило, мешающий дышать комок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 Ну или хотя бы не намного хуже. Прошло 35 минут с приема золпидена. Я лег на диван, закрыв глаза. Время шло. Вдох. Многочасовой процесс. Время шло. Выдох. Еще несколько часов. Я не мог уснуть. Нужен был новый план.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 лестничная площадка ко второму пролету и вот тогда Золпиден подействовал.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 Скучный кул улицы Шум метро Исчезли Меня окружала идеальная тишина Подобные которой Я никогда не слышал До действия Золпидена Мое ощущение Времени замедлилось Наверное раз в сто А после В тысячи раз Каждая секунда длилась Дни и Даже движение глаз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 Недели узкая щелочка, через которую я мог рассмотреть платформу метро, лодыжки пассажиров недалеко от меня и объявление на другой стене. Я достал телефон из кармана. Действие, которое заняло десятилетие. Как я могу описать эту невыносимую скуку? Даже боль в плече не сравнится с ней.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 «Если вы вооружены и находитесь на станции метро Кленмонд, пристрелите меня!»